Меня зовут Андрей Некрасов, я коуч Работаю с бизнесом, работаю с людьми индивидуально И являюсь еще основателем и основным тренером школы по обучению коучингу от клиентов слышу, знаю, понимаю, помогаю им достигать внутреннего состояния счастья, удовлетворенности. И моя деятельность напрямую влияет на состояние человека. и Естественно, в рамках моей работы моя профессия является вспомогательной, помогающей человеку. Человек раскрывается, начинает видеть свой потенциал, начинает двигаться к своим целям, начинает понимать, чего он хочет на самом деле. И при этом это движение к целям происходит, ну, знаете, в удовольствие, потому что жизнь слишком коротка, и стоит фокусироваться на том, что приносит радость, счастье и удовольствие. Ну, естественно, не забывать двигаться к тому, чему мы хотим на самом деле, в долгосрочной и в среднесрочной перспективе. Поэтому да, моя деятельность напрямую связана с счастьем. Я помогаю человеку понять, чего он хочет, помогаю в удовольствии двигаться к тому, что он хочет, и помогаю видеть шире для того, чтобы определить те пути, которые помогут ему быстрее продвигаться к цели, ну и в состоянии удовольствия. Уровень счастья – это то состояние, в котором человек находится. У нас есть внутреннее состояние такой знаете барометр да по которому мы определяем а счастливы ли мы и на каком уровне мы находимся это тот состояние с которым мы утром просыпаемся и понимаем мы а, счастливы сейчас в сегодняшний день, в сегодняшний момент, либо все-таки нас что-то отягощает, либо мы находимся в каком-то заблуждении, в тупике, да, либо э, есть вещи, которые мы никак не можем отпустить для того, чтобы более эффективно двигаться к новому и получать новые результаты в жизни, в деятельности там, и во внутреннем состоянии. Да? Поэтому да, безусловно, есть. Уровень счастья – это внутреннее наше состояние. И тут те вопросы, которые мы задаем себе – «А счастлив я сегодня?», да? «А счастлив ли я вот в течение этой недели?», да? «А что я делаю на пути к тому, чтобы быть более счастливым?», «А что мне мешает?» Как раз и помогает нам понять, где мы сейчас счастлив. находимся. это три вещи. Первое – это делать то, что хочешь. Второе – это делать то, когда хочешь. И третье – делать то, с кем ты хочешь. Да? Это свобода. Свобода в том, что ты можешь делать все, что ты пожелаешь, тогда, когда хочешь и с кем хочешь. И это относится ко всему. То есть бизнес, партнерство, проекты какие-либо, коммуникации с окружающим твоим миром, с друзьями и так далее. Да? И это делает меня счастливым. При этом еще один одна вещь, которая достаточно серьезно помогает мне быть в состоянии счастья, это то, что жизнь слишком коротка. И понимая, что жизнь – это тоже проект, и то, как мы проживем этот проект, да, зависит, будем ли мы счастливы сегодня, завтра и в конце жизни там. Самая основная причина, почему человек несчастен, это страх. Все. Чуть ли не единственная причина. Человек боится что-то изменить. Раз. Человек боится начать. Два. Человек боится отпустить. Три. Человек боится поменять. Четыре. Во многих моментах мы знаем, чего мы не хотим. да, Мы знаем, от чего мы хотим уйти. И э, страх перемен изменения приводит к тому что мы остаемся в этих отношениях в этих проектах на этой должности на этой работе в этой атмосфере да? потому что боимся боимся что дальше будет только хуже да? дальше будет некое неизвестное, да и это может быть новый вызов боимся что будет сложнее там или труднее и так далее в итоге страх парализует и мы так сказать, держимся за то, что есть и не позволяем себе быть счастливыми. Потом уже, когда мы начинаем понимать и э, отпускать, и начинаем двигаться, да, потом очень важно прояснить, а на самом деле, а что же мы хотим на самом деле, да? И это уже путь, потому что кристаллизация понимания целей, желаний. Это процесс. И человек как то луковица, когда он осознает один слой, открывается второй слой, третий слой, четвертый слой и так далее. И тогда мы провалимся действительно к тем ценностям, которые нам важны, нам нужны, которые будут нас вести потом. И, безусловно, они будут перевешивать тот страх, который нас сдерживает, да, и в рамках этого мы будем совершать те действия, которые будут продвигать нас к тому состоянию, к той атмосфере, к тому коллективу, к той жизни, да, к тому образу жизни, который сделает нас еще больше счастливыми. Разница между мужским и женским счастьем присутствует, и она достаточно такая прозаично простая, то есть мужское счастье – это иметь возможность достигать, получать и чтобы мужчину поддерживали, чтобы мужчину вдохновляли, да? чтобы у мужчины была та опора в виде женщины, на которую он не то чтобы может положиться, да? а та, которая его поддержит. Женское счастье, оно наоборот. Это... Женское счастье вместе с тем в нашем мире, где многие женщины достигают, получают и так далее, но многие как раз и нуждаются в том мужчине, который будет рядом и которого женщина сможет вдохновлять и поддерживать и раскрывать свою женскую мудрость и ту внутреннюю женскую силу, да, для того, чтобы мужчина, который будет с ней, достигал еще большего результата.